Так, проработаем руки. Еще. Угу, чуть -чуть. Тут иногда главное эффект неожиданности. Ой, вообще шикарно в этот раз. А здесь, да? Ну, в прошлый раз прям было больновато, а в этот раз прям легко. Сейчас легче, да? Угу, гораздо легче. В прошлый раз прям мне аж пальцы отдало таким электричеством. Так, еще расслабляем, расслабляем. Мощненько. Себя, рука расслаблена? Да, сейчас. вот в эту прям чуть-чуть отдало. Только дало, да? Mm -hmm. Хорошо. И вот тут сейчас вот mm прям. -hmm. Нормально, да? Хорошо прямо это просрочки. Mm -hmm. Да, вот так замок на шее. Нет, подбородок, подбородок, как ключица. мы загибаемся, загибаемся. Очень гибкая, все. Расслабляемся. Отлично. Хип-хоп, ла А если вы не с нами, то многое теряете.